Всем огромный привет! Всем огромный привет! Очень рада вас видеть! Всем привет! Традиционно подождем чуть-чуть, пока присоединятся все те, кто планировал сегодня присутствовать. У нас сегодня очень интересная тема эфира. И это то, что действительно заслуживает внимания. Это то, что требует нашей подготовки. Марс вовне. Очень приятно вас видеть. Спасибо большое. Я тоже очень рада всех вас видеть. Итак. Начнем с того, что Марс вовне будет находиться полгода. Это рекордно длительный период времени нахождения Марса в одном и том же знаке. И я уверена, что вы уже знаете, что Марс будет находиться так долго вовне в связи с тем, что он будет разворачиваться в ретроградные движения. 28 июня, то есть послезавтра, Марс перейдет в знак Овен, в котором будет находиться вплоть до января 2021 года. И период с 10 сентября по 14 ноября, это будет период ретроградности Марса в Овне. На этом эфире мы с вами обсудим общую картину Марса в Овне и разберем как это повлияет на каждый знак зодиака. И при этом мы будем рассматривать весь период Марса в Овне. И уже ближе к развороту Марса сделаем еще один эфир, который будет посвящен именно ретроградному Марсу в Овне, для того, чтобы не было сейчас путаницы, Будем в несколько этапов работать с этой темой. В первую очередь хочу сказать, что любой период ретроградного Марса нельзя назвать супер суперблагоприятным, так как, как правило, в это время могут выходить наружу какие-то темы, связанные с агрессией, с какими-то разборками, Дела могут идти не так быстро, как нам хотелось бы, но это, скажем так, <laughs> не страшно, с этим можно справиться. Но в этом году э, Марс в Овне действительно будет э, иметь э, еще и дополнительные сложности, э, помимо того, что он будет пятиться. Э, первое — это провокации со стороны Лилит, так как Марс будет соединяться с Лилит в Овне. И второе, еще более важное, это то, что Марс будет делать напряженные аспекты к планетам, которые находятся в Козероге, а именно к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Именно эти планеты в Козероге и их поэтапное соединение во многом повлияли на ту обстановку в мире, которую мы имеем сейчас. И, безусловно, квадратура Марса к этим планетам будет усугублять некоторые моменты. Но, конечно, мало кто из нас в силе повлиять на какие-то общественные процессы. Нам больше важно понимать, как мы можем повлиять на свою жизнь, что мы можем изменить, на что мы можем обратить внимание. И... Вы мне писали очень много комментариев по поводу того, проведите эфир о Марсе в Овне, чтобы мы знали, где постелить соломку, дайте рекомендации, как и на что обращать внимание. Поэтому именно в этом контексте мы с вами и будем сегодня этот эфир проводить. В первую очередь нужно сказать, что... Овен — это знак, который есть в любой натальной карте. И он находится у каждого в своем доме, то есть он влияет на определенную сферу жизни у каждого. И вот там, где стоит знак Овен, это та сфера жизни в вашей карте, за которую вы готовы бороться, ревностно отстаивать, и вы готовы спорить, и очень много сил тратить на то, чтобы данная сфера жизни вас удовлетворяла. И мы сегодня узнаем, какая это сфера жизни для каждого знака зодиака. В первую очередь Марс будет находиться в знаке, которым управляет Вовне. И это знак импульсивности, быстроты, реакций и... Это знак, который любит ускорять любые процессы, но Марс в этом знаке будет медленным весь этот период в связи с тем, что он меняет направление своего движения. Что значит медленный Марс? Когда планета быстрая, мы успеваем сделать очень много дел. Когда быстрая Меркурий, мы можем общаться. Заниматься бумажными делами, отправляться в поездки, это все получается одновременно очень легко. Но только Марс начинает быть ретроградным, сразу в элементарных вещах могут быть какие-то промедления. То, на чем раньше мы вообще не фокусировали внимание, выходит на первый план. Марс же ⁇ это планета, которая отвечает за тип и характер нашей активности. Поэтому, когда Марс медленный, мы не можем э, тратить нашу энергию на большое количество дел. Поэтому первое, что нам нужно запомнить и учитывать, это то, что в ближайшие полгода будет очень сложно тратить энергию на много дел сразу. Поэтому заранее стоит определить ту сферу жизни, в которой будет ретроградный Марс, и заведомо подготовиться к тому, что вам нужно будет тратить на эту сферу жизни очень много сил, терпения, внимания. И при этом, даже если вы планировали деятельность бурную по другим сферам, вряд ли это получится и вряд ли это вам будет нужно. По сути, та стратегия, которую предлагают планеты в транзитах, является самой выигрышной. Если вы придерживаетесь рекомендаций планет, вы идете будто бы в ногу со временем и делаете все правильно. Поэтому очень важно вам на этом эфире узнать, какая это будет сфера жизни, чтобы заранее понимать, что вы будете на эту тему тратить очень много внимания. Плюс за счет того, что... Марс в Овне будет делать квадратуру к Юпитеру, Сатурну и Плутону, будет еще одна очень важная сфера жизни, которая у вас представлена в вашей натальной карте знаком Козерог. И это будет сфера, которая будет иметь противостояние с той сферой которые находятся в Овне. То есть, по сути, вот эти две сферы будут поочередно перетягивать на себя внимание. Затем, очень важный момент, что Марс бывает ретроградным дважды, один раз в два года. И давайте мы вспомним предыдущие два периода ретроградного Марса и постарайтесь понять, какого рода события с вами происходили в этот период. Если в это время не было каких-то существенных конфликтов, стычек, большого застоя в ваших делах, то, в принципе, можно рассчитывать, что и этот период ретроградного Марса вы можете прожить налегке. Но если в то время были какие-то не самые приятные моменты, то это повод более ответственно подходить к подобным ситуациям в этот раз. Итак, ретроградный Марс был с 27 июня по 27 августа в 2018 году, а также с 17 апреля по 30 июня в 2016 году. Это два ближайших периода по времени, и я думаю, что многим не составит труда вспомнить, какие события с вами происходили в эти промежутки времени. Это во многом поможет вам понять, как вы реагируете на ретроградный Марс. И это поможет вам на таком элементарном уровне понять, каких ошибок стоит избегать в этот раз. То есть если у вас были в прошлые периоды, серьезные конфликты на ретроградном Марсе, то в этот раз вы должны понять, что вы склонны вступать в противостояние с кем-то. И зная это, старайтесь себя контролировать, чтобы не тратить энергию впустую. Часто ретроградный Марс связывают с периодом застоя. Мол, Планета активности медленная, это значит, что дела вообще не будут продвигаться, и наступает такой период затишья, лучше ничего не делать. Я с таким убеждением не согласна. Я уже об этом сказала ранее. На мой взгляд, ретроградная планета заставляет фокусировать внимание на какой-то одной теме и уделять этой теме э, прям все свое время, очень много сил э, именно этой теме отдавать. То есть это ретроградный Марс не значит, что вам в этот период ничего нельзя делать. Это значит, что вы должны ограничить количество задач и сосредоточить свое внимание на том, что действительно требует этого внимания. Далее, обычно, когда Марс быстрый, человек суетится, суетливый, он ищет перспективы, если что-то не получается, он на этом не зацикливается, он ищет ту сферу, где все идет хорошо и сосредотачивает на этом свое внимание, он ожидает, что могут быть какие-то уникальные шансы, перемены могут произойти когда-то поэтому если что-то сейчас не получается в этом нет ничего зазорного и когда марс становится медленным соответственно это заставляет все-таки разбираться с теми сферами жизни которые не приносят должного результата и по сути очень важны также периоды стационарного Марса. Мы об, о них тоже поговорим. Это время, когда, в принципе, не стоит тратить энергию, усилия. То есть в этот период не стоит продвигать дела силой. В этот период нужно обращать внимание на импульсы извне. То есть некоторые дела могут развиваться будто бы сами по себе. И также очень важный момент, что в период ретроградного Марса есть риск повышенный того, что могут быть травмы, и мы поговорим тоже о травмоопасных периодах, а также могут какие-то воспалительные процессы обостряться, либо хронические заболевания. Далее, кстати. Марс первый раз войдет в те точки, которые будут проходить повторно 25 июля. То есть фактически с 25 июля начинается вот эта длительная эпопея. У каждого это будет своя тема, но обращайте внимание на то, какая, какая ситуация начинает в этот период привлекать очень много вашего внимания. И понимайте, что данная ситуация будет разворачиваться вплоть до конца года. Условно весь период Марса в Овне можно разделить на три этапа. Первый этап — это так называемое вхождение в петлю ретроградности, то есть Марс проходит впервые те промежутки гороскопа, в которые он будет возвращаться повторно. И вот как раз этот первый период, когда Марс входит в петлю, начнется 25 июля. И он будет длиться до даты фактического разворота Марса в ретроградное движение, то есть до 10 сентября. И на самом деле это важнейший период. Повторюсь, с 25 июля по 10 сентября. Это важнейший период. Это период вашей первичной реакции на те ситуации, которые с большой долей вероятности будут повторяться. Поэтому стоит прям наизусть запомнить те даты, которые я сейчас озвучу, для того, чтобы правильно себя вести в эти периоды, и для того, чтобы в дальнейшем эти ситуации не наносили вам ущерб и урон. В первую очередь это у нас период со 2 по 4 августа, когда Марс будет делать квадратуру к Юпитеру. Это момент борьбы за свои амбиции. И здесь важно не переусердствовать, не портить взаимоотношения с окружающими, старайтесь, чтобы у вас не выросла корона на голове. А также старайтесь не ставить себе слишком высоко планку, в это время, чтобы не загонять себя в угол своими же амбициями. Следующий момент проверки. То есть мы сейчас говорим об аспектах, которые будут повторяться в дальнейшем. Поэтому очень важна ваша первичная реакция на эти ситуации, которые будут происходить в эти даты. Если вы правильно среагируете и правильно будете себя вести в августе и в конце июня, это будет... 50% успеха в период ретроградного Марса. То есть вам будет намного легче пережить вот этот период. Следующий момент — это даты с 8 по 10 августа. В это время Марс будет в соединении с Лилит. Это уже борьба с, со своими эмоциями, страхами, сомнениями и какими-то внешними провокациями. Важно понимать, что в этот период вам никто не может навредить, кроме вас самих. То есть ваши именно эмоции, страхи, какой-то негатив, который может появляться, именно он будет подталкивать вас к каким-то ошибкам. Поэтому с 8 по 10 августа зазор может быть даже больше этих дат. Это просто такое самое точное. Соединение. В, в это время контролируйте свои эмоции и не идите на поводу, если видите какие-то провокации в свой адрес. В период с 11 по 13 августа Марс будет делать квадратуру с Плутоном. И это уже очень яркий аспект агрессии. Кстати, он считается в астрологии одним из самых сложных аспектов Марса, именно когда Марс делает квадратуру к Плутону. Это прям вот такая агрессия, которую можно сравнить с атомной бомбой. То есть это очень много эмоций, которые могли накапливаться длительный период времени, но Дамбу может проживать именно в этот период. То есть э, Плутон — это... У нас планеты, связанные со знаком Скорпион, и, и Скорпион, и Плутон любят что-то накапливать, прежде чем это будет видно невооруженным глазом. В этот период могут проявляться ситуации, которых вы даже не подозревали. То есть, в принципе, вы могли понимать, что что-то происходит, но это все было как-то незаметно. Вот это момент, очень характерный для квадратуры и для Плутона, что нам в какой-то период кажется, что это не, не, вообще не стоит внимания, но потом это выливается в целую кучу каких-то проблем. Поэтому очень-очень важно все-таки в этот период стараться дистанцироваться внутренне от этих ситуаций и не вовлекаться в них с головой, чтобы у вас просто полгода не выпало из жизни и не было ощущения, что вы свои силы потратили впустую и свою энергию расходу... расходуете зря. Ну и, безусловно, нужно быть поосторожнее на улицах, в темных переулках в этот период, так как в середине августа криминальные элементы — во всем мире могут быть чересчур активными. То есть это, в принципе, очень такой период, связанный с агрессией. Тем более, что 15 числа Уран разворачивается в ретроградное движение 15 августа. То есть в целом середина августа очень турбулентно. Вот прям очень. Поэтому я бы советовала не планировать какие-то важные поездки на это время, важные дела. Постарайтесь найти в этот период зону своего комфорта для того, чтобы быть в безопасности и контролировать по максимуму ситуацию. И затем, скажем так, вишенка на торте, это аспект, который будет с 23 по 24 августа. В этот период Марс будет делать квадратуру к Сатурну. Это аспект выдержки ее отсутствие, поэтому этот аспект покажет вам, в какой сфере вы что-то не доработали, не досидели, не дотрудились, и сейчас нужно это сделать, по сути, август, это будто бы какие-то сплошные авралы, то есть очень много может всплывать накопившейся информации, накопившихся ситуаций, накопившихся дел, это у нас м, дает аспект квадратура, и этой квадратуры будет чересчур много в августе. Опять-таки, чтобы разгрузить себе август, вы же знаете примерно, что вы планируете, какие у вас дела намечаются, постарайтесь активно этим заниматься в июле месяце, для того, чтобы в августе у вас не было жизни через сплошные дедлайны. То, то есть не откладывайте все на последний момент, так как август будет и так напряженным. Затем, также нужно понимать, что период с 5 сентября по 14 сентября, это период первой остановки Марса, период стационарного Марса. То есть в этот период действительно лучше по своей инициативе не начинать что-то. То есть вот прям вам пришла идея, не бегите сразу ее воплощать. Но в то же время в этот период сами по себе будто бы могут решаться какие-то вопросы, на которые вы ранее тратили очень много сил и энергии. Но сейчас это как по волшебной палочке может решиться само собой. Поэтому просто нужно быть внимательными в это время, остановиться и смотреть вокруг, наблюдать за тем, что происходит, и действовать синхронно ситуации. Затем, как я уже сказала, 10 сентября Марс развернется и по сути нам важно сейчас ближайшую перспективу понимать. Затем мы с вами встретимся повторно и Эфир будет посвящен теме ретроградного Марса и выхода уже Марса с ретроградного движения. Поэтому главное, поэтому главное сейчас пройти вот эти экзамены, которые будут в июле и особенно в августе, чтобы осень была безоблачной для каждого из нас. Дальше. Вопрос: если Марс вовне сильно затронет. Да, по сути, вы будете в период ретроградного Марса полностью пересматривать вот эту сферу жизни, все может перевернуться с ног на голову. То ваши убеждения, то, как вы раньше видели свою активность может быть желание даже полностью сменить направление деятельности. Помним, что Марс, по сути, в ходе своего ретроградного движения очень большую часть времени находится под давлением Сатурна, Юпитера и Плутона. Эти планеты действуют как трансформирующие планеты, то есть они заставляют менять активность, менять подход. И в августе это будет особенно ощущаться, это будет первая волна того, что нужно что-то менять чтобы снять вот это напряжение, чтобы снять какую-то неудовлетворенность ситуацией. В принципе, это была общая картина. Вы сможете пересмотреть этот эфир в записи для того, чтобы выписать еще раз даты, которые прозвучали. И переходим с вами к влиянию. Ретроградно, ну в принципе влиянию Марса в Овне на каждый знак зодиака. И вы можете смотреть этот прогноз традиционно по солнечному знаку и по асценденту. Даже если вы смотрите, что по факту Марс в вашей карте идет вот в таком доме, все равно смотрите и по солнечному знаку тоже. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему так, но прислушайтесь и увидите, что это работает. Дальше. Овны. Начнем с вас, так как Марс ретроградный именно в вашем знаке. Он будет э, проходить свой путь ретроградности в вашем первом доме, он будет э, полгода медленным в вашем первом доме, и он будет делать квадратуру в десятый дом, в котором находится Сатурн, Юпитер и Плутон. Именно вот в таком контексте мы будем рассматривать, то есть дом, в котором находится Марс и дом, куда он делает квадратуру. По сути, это м, те две сферы жизни, которые будут между собой конкурировать в ближайшие несколько месяцев. Это точно. Итак, первый дом называется «Домом личности». Это наше отношение к самому себе. Это м, по сути, наши реакции на то, что происходит. И э, знак Овен это знак, который сильно сосредоточен на себе и, по сути, Овнам легче понимать себя в процессе какой-то активности. То есть, по сути, девиз Овнов «Я — это то, что я делаю. Я — это то, чем я занят». Именно поэтому, когда Овны что-то делают, они этим максимально вот, полностью поглощены. И Овны готовы очень много энергии тратить на то, чем они занимаются. И вот как раз в этой сфере будет идти пересмотр. То есть вы будете сильно контролировать, куда вы тратите свои силы, куда идет расход энергии. Для овнов характерно тратить энергию импульсивно. То есть вот мне это понравилось, я хочу это делать, вот я хочу, это очень важно для Овна. Я хочу это делать, значит, я буду уже здесь и сейчас тратить на это много сил и энергии. Но опять-таки медленный Марс говорит о том, что нужно дважды подумать, прежде чем куда-то тратить эти силы, поэтому многие Овны в ближайшие полгода станут намного степеннее, и они начнут задумываться, Прежде чем что-то делать, прежде чем тратить свои силы на что-то. Квадратура в десятый дом говорит о том, что если вы не сможете контролировать свою агрессию, свои реакции, свое поведение, это может напрямую повредить вашей репутации, это может, скажем так, испортить ваш имидж так как квадратура будет идти в десятый дом. Это наше социальное лицо, это то, как нас воспринимают люди в контексте вот нашей профессии. Это то, за что нас уважают. И по сути, очень важно будет научиться контролировать свои эмоции, свои реакции, чтобы не потерять вот это уважение. Плюс квадратура в десятый дом может давать... Конфликт между вашими личными интересами и между тем, что вам нужно делать, чтобы преуспеть в том деле, которым вы занимаетесь. И постоянно может идти, скажем, такой разнобой. К примеру, вам нужно вкладывать деньги в какие-то личные дела и проекты, но в то же время нужно тратить деньги на развитие вашего бизнеса. и вы будете шататься то в одну то в другую сторону, сложно будет выбрать что важнее. К тому же десятый дом это дом карьеры и вы можете переосмыслить свое отношение к карьере. Ваши амбиции могут меняться в этот период и то что было для вас очень важным, может отходить на второй план и появятся какие-то новые, более, серьезные вещи, которые будут требовать вашего внимания. По сути, это очень-очень важный этап в жизни всех овнов, независимо от того, или у вас асцендент в овне, или солнечный знак. Это очень важный период для вас, когда вы переосмысливаете буквально все, что связано с вашей личностью, и что связано с вашей карьерой, и тем, как вы проявляете себя в социуме. Поэтому многие овны будут даже становиться философами, так как действительно нужно будет очень многое пропускать через ум. Прежде чем что-то сделать, будет идти фильтр. Стоит ли это делать именно сейчас, стоит ли это делать вообще. Птельцы. Марс будет полгода находиться в вашем двенадцатом доме, и многие тельцы очень обеспокоены этим. Это значит, что они читают прогнозы в интернете. А там действительно можно встретить очень много страшилок без рекомендаций. Но в моем прогнозе вы услышите рекомендации, так что не переключайтесь. Марс в 12 доме в первую очередь говорит... И, в принципе, то, что Овен у Тельцов управляет 12-м домом, это говорит о том, что Тельцы очень ревностно готовы отстаивать свое личное пространство, личную информацию. Именно поэтому, если Телец отдыхает, его лучше не трогать. Именно поэтому, если Телец не хочет что-то рассказывать, не стоит это силой вытягивать эту информацию. Овен в 12 доме дает вот этот эффект, что он, телес готов бороться, бодаться, если кто-то вступает на его территорию, пытается отнять его свободное время, пытается выведать то, что ему не положено. И по сути тельцы могут чересчур много энергии в ближайшие полгода тратить на то, чтобы отстаивать свою личную территорию, свое пространство. Иногда даже вам может просто казаться, что кому-то вот прям хочется отнять ваше время или как-то вас обидеть, или вас игнорировать. Но на самом деле это больше может быть ваше восприятие. По сути, Марс в 12-м доме говорит о том, что укрепляете днище своего судна. То есть представьте, что вы корабль, и 12-й дом — это ваше днище. И если днище где-то имеет трещину, повреждение, то безопасность всего корабля под большим вопросом. Поэтому ближайшие полгода для тельцов — это идеальное время, чтобы разобраться со своими страхами, сомнениями, ложными убеждениями. Это время, которое научит вас правильно отстаивать свои границы. То есть не чересчур агрессивно это делать, но в то же время вы будете знать, что у вас эти границы есть и что многим людям стоит напоминать о том, что эти границы существуют. То есть будет такой эффект, что тельцы будто бы будут ставить на место те, кто пытается слишком сильно лезть в их жизнь к тому же двенадцатый дом отвечает за подготовительные процессы а также за то что те ситуации когда человек действует будто бы из-за кулис поэтому желательно в этот период сильно не распространяться о том что какие у вас планы, куда вы хотите тратить свою энергию. Лучше рассказывать об этом постфактум. Марс в 12 доме обожает действовать э, из за кулис. Не объявлять о своих намерениях, а сначала сделать, а потом сказать. Вот это будет ваша выигрышная стратегия на ближайшие полгода. Далее будет идти от вашего 12 дома квадратура к 9 дому, и это может давать такой эффект, что с одной стороны вы ищете авторитетов, людей, на которых вы хотите равняться, от которых хотите что-то получить, какое-то важное знание. Но с другой стороны вы можете с этими же людьми вступать в какой-то конфликт, конфронтацию, так как благодаря взаимодействию с этими авторитетами и будет формироваться вот ваше отношение к себе, понимание своих личных границ. Поэтому... Безусловно, для тельцов хорошее время для обучения в уединении, для такого удаленного поглощения информации, чтобы не чересчур много присутствовало вот этих авторитетов в вашей жизни, иначе вас этот человек может раздражать своим авторитетом. Поэтому вы должны в меру получать какую-то новую информацию, когда у вас будет желание и время. К тому же Девятый дом отвечает за оформление каких-то важных бумаг, поэтому данная тема тоже может присутствовать в вашей жизни, но с элементом какой-то конфиденциальности, так как будет аспект к Двенадцатому дому. Также могут в этот период какие-то скрытые моменты проясняться, тоже связанные с бумагами. К примеру, то, что на вас кто-то когда-то оформил, или, ну, скажем, любые вот какие-то юридические вопросы, о которых вы могли не знать. То есть вот эти темы будут затрагиваться. Дальше, близнецы. Марс будет проходить полгода по вашему одиннадцатому дому поэтому вы будете пересматривать ваши взаимоотношения с друзьями, кто друг, а кто нет. Также в этот период может быть желание сменить коллектив, вообще поменять окружение. Важно, чтобы действительно определенную дистанцию выработать с друзьями, так как вот эти напряженные аспекты, от восьмого дома могут говорить о том, что могут присутствовать какие-то проблемы из-за друзей, из-за того, что вы слишком сильно рассчитывали на кого-то. Особенно если вы рассчитываете, что кто-то из друзей вам поможет, что-то сделает за вас, то вряд ли это произойдет, либо придется очень долго ждать. Поэтому все-таки нужно больше надеяться на себя, либо искать другую поддержку и другой, скажем так, коллектив, другое окружение. К тому же 11 сектор также отвечает за наши планы, то есть это наше видение будущего. 11 сектор соответствует водолею, водолей это у нас знак будущего. То есть это даже планы, которые не касаются сегодняшнего дня, а то, как мы хотим жить через год, через два, через пять, через десять лет, Поэтому многие близнецы могут задумываться о будущем своих детей, даже если они маленькие, либо о своей старости, даже если по факту вы сейчас молодой человек. В то же время квадратура к восьмому дому будет затрагивать финансовые вопросы. И с финансами вам нужно быть очень аккуратными в ближайшие полгода, дело в том что вот эти ваши планы желания как вы себе видите свое будущее они могут вытягивать слишком много средств к примеру вы захотите приобрести еще один дом чтобы безопасить будущее своего ребенка и из-за этого возникнет много долгов с которыми потом будет сложно справиться то есть по сути Нужно будет искать равновесие между своими финансовыми возможностями и между желаниями и видением будущего. Но в момент неудовлетворения финансовым положением, он, скорее всего, будет присутствовать ближайшие полгода очень ярко. Может быть такой момент, что вы будто бы жалеете, что потратили на это деньги, если покупка произошла ранее то есть в принципе вот финансовая сфера будет подлежать пересмотру и по восьмому дому это не только ваши личные финансы но это финансы которые в браке это финансы которые у вас где-то в активах находится то есть по сути это вот глобально пересмотр того чем вы владеете и может быть эффект неудовлетворенности какими-то достижениями. И это должно вас подталкивать к каким-то новым мудрым решениям. Но вряд ли эти решения появятся раньше, чем до Нового года. То есть, по сути, то, что будет происходить в ближайшие полгода, очень сильно повлияет на ваше поведение в 2021 году и на то, как вы будете выстраивать свою активность в 2021 году. Дальше Раки Марс будет полгода находиться в вашем десятом доме. Это значит, что вы будете очень много энергии тратить на достижение, на создание имиджа, репутации. В целом это может быть пересмотр направления и большие перемены в вашем имидже опять таки в том, как другие окружающие привыкли вас воспринимать. Десятый дом обычно показывает наше социальное лицо, то есть это те моменты, с которыми мы ассоциируемся. Эти моменты могут очень много нюансов включать. Наш уровень дохода, образования, то, чем мы занимаемся, семейный статус, семейное положение. И вот эти моменты могут меняться у многих раков. И у каждого может быть затронута своя сфера жизни, либо это окружение, опять-таки, либо это семейные дела, либо это то, что касается именно работы и карьеры. Квадратура будет идти в седьмой дом, поэтому основно, основная сфера конкурирующая это будет сфера взаимоотношений. Поэтому к примеру, ваше движение вверх, вы настолько стремительно захотите подняться вверх, что многие люди, с кем вы общались раньше, станут вам неинтересными. Либо ваши амбиции могут идти в разрез с амбициями вашего партнера по браку, либо ваши амбиции могут идти в разрез с конкурентами, которые будут недовольны вашим подъемом. и вы будете ощущать определенное давление и, возможно, даже слишком много внимания будете уделять этим конкурентам. Но все же э, вам нужно будет учитывать мнение не одного человека, а многих, прежде чем принимать какие-то очень важные решения в своей жизни. То есть вот эта квадратура в седьмой дом может показывать ваше неудовлетворение тем, что вы не самостоятельно принимаете решение, а должны советоваться и учитывать мнение еще кого-то. Плюс данная квадратура может обозначать конфликт с каким-то конкретным человеком в ходе, опять-таки, конкурентной борьбы, либо это может быть на почве каких-то личных интересов. В любом случае... В любом случае старайтесь не вступать в конфликты с людьми в этот период времени, ближайшие полгода, старайтесь более мирно решать любые вопросы и понимайте, что если вы начнете слишком сильно уделять внимание конкуренции, врагам открытым, это может много энергии вашей вытягивать, и вы. За этим всем забудете, что вам нужно свои личные интересы соблюдать. Далее. Львы. Марс будет полгода в вашем девятом доме. И у многих львов происходит тотальная перезагрузка в плане мышления, мировоззрения. Меняется какая-то приоритетность в жизни. Идеалы, ориентиры. Тот, кто раньше был для вас образцом, уже не будет таковым. И наоборот, внезапные авторитеты могут возникать в жизни. Девятый дом, это дом, который тоже высоко расположен. Поэтому он связан с положением в обществе и карьерой в том числе. Поэтому... Многие мировоззренческие моменты, они могут влиять на то, как будет развиваться ваша карьера. Поэтому, меняя свое мышление и поведение, вы будете создавать более благоприятные условия для карьерного развития в будущем. Плюс девятый дом отвечает опять-таки за образование, поездки. Несмотря на то, что мир сейчас в такой изоляции находится, многие львы будут испытывать очень сильную потребность передвигаться и компенсация может идти также за счет получения образования также девятый дом отвечает за расширение бизнеса в том числе любые расширения, жилплощади состава семьи поэтому вы, многие львы могут быть заняты тем, чтобы подумать, как что-то расширить в своей жизни, увеличить авторитет в какой-то области или увеличить возможности в какой-то сфере. Квадратура будет идти в ваш шестой дом, и вам может показаться, что рутина и обязанности вас затягивает. А также, если вы не будете исполнительны, не будете все делать по правилам и в сроки это может э, плохо влиять на ваш авторитет и на то, как вас воспринимают окружающие. Темы здоровья тоже могут выходить на первый план. Э, и советую вам уже сейчас обратить внимание на э, какие-то вот, э, моменты хронические в вашем состоянии здоровья, а также если... Э, у вас есть склонность к тому, чтобы в организме быстро какие-то процессы протекали, воспаление, например, склонность к воспалениям или что-то в этом роде, старайтесь на это уже сейчас обращать внимание. Если вот воспалительные процессы есть в организме, вы об этом знаете уже сейчас, позаботьтесь об этом. Также следите за своим состоянием. Многие львы, вот в августе могут испытывать нервное перенапряжение из-за большого количества задач и ответственности за эти задачи. Поэтому советую вам, скажем так, правильно соблюдать режим дня. И вот этот медленный Марс заставит вас пересмотреть то, на что вы обращаете внимание, выработать свой такой ритм, который будет актуальный в ближайшие полгода. Вам нужно будет выработать новый ритм жизни. Ну и плюс в работе может складываться все не так, как хотелось бы. Могут быть какие-то вот моменты, на которые вы не рассчитывали. Но с этим придется смириться, то есть поменять свой подход в работе. Дальше, Девы. Марс будет полгода находиться в вашем восьмом доме, поэтому вы будете озабочены, озадачены темой материальной обеспеченности. Вы будете думать об уровне дохода вашей семьи, как увеличить этот уровень доходов. Вы будете готовы тратить много сил на зарабатывание денег. Может вставать вопрос инвестиций. Но опять-таки, это уже больше вопрос 2021 года, так как 2020 год создает очень много ситуаций, которые нужно решать, но дает мало ответов. Поэтому ответы вы, скорее всего, получите уже в 2021 году. Но ближайшие полгода вам нужно будет размышлять по поводу бизнеса, куда вложить деньги, как правильно извлечь деньги из бизнеса и так далее. Плюс восьмой дом – это также дом близости с людьми, и в частности дом интимной близости с партнером по браку или с партнером по жизни. Этот вопрос тоже по какой-то причине будет волновать знак Деву. И медленный Марс в восьмом доме говорит о том, что потребность иметь партнера рядом будет очень высокой. Поэтому одинокие Девы будут становиться хищниками осенью. Ну а если шутки в сторону, то одинокие Девы осенью будут очень сильно осознавать вот этот момент, что нужно иметь вторую половинку. С восьмого дома у Дев квадратура будет идти в пятый дом. То есть это может дать расхождение между желаниями и возможностями. Это может дать то, что помимо бизнеса вам нужно будет тратить много энергии на ваших детей или на ваш творческий проект, или на то и на другое. И вам нужно будет как-то поочередно учиться этому уделять время. И тоже очень важно все планировать заранее, расписывать, чтобы не создавать вот этого прорыва дамбы в виде того, что нужно массу накопившихся дел решать. Также нужно следить за своим эмоциональным состоянием, девам тоже, так как есть риск каких-то срывов, будто бы вы долго не даете себе отдохнуть, пребываете постоянно в каком-то напряжении, а потом из-за этого случаются срывы. Поэтому очень важно давать себе возможность отдыхать, несмотря на то, что дел очень много и желаний тоже очень много. Дальше, весы. Марс будет полгода находиться в вашем седьмом доме. Это дом взаимодействия с другими людьми, поэтому во многом в своей активности вы будете ориентироваться на других то есть, чтобы понять, что делать вам, вы вначале будете смотреть, что делают другие люди. К примеру, если происходят какие-то перемены на работе, то вы будете, прежде чем принимать самостоятельные решение, вы будете смотреть, как в этой ситуации ведут себя ваши коллеги. Также ваша активность будет зависеть от активности вашего партнера по браку. То есть у вас могут быть даже какие-то синхронные периоды. К примеру, в жизни вашего супруга, такой период снижения активности, и у вас происходит то же самое. Это, конечно, сблизит вас с вашим партнером по браку, даст больше взаимопонимания, даст большую вовлеченность в дела друг друга. Медленный Марс в седьмом доме заставит вас быть командой. И, возможно, вы осознаете, что раньше вы были каждый сам по себе, и... Ближайшие полгода обратят ваше внимание на то, что вам нужно учиться объединять свои усилия. Квадратура будет идти в ваш четвертый дом, в сектор недвижимости. И именно какие-то домашние дела могут становиться причиной споров и конфликтов с вашим партнером по браку. К примеру, кто должен мыть посуду, кто должен убирать. Вот какие-то бытовые моменты, которые касаются домашних дел, они могут э, раздражать вас и провоцировать какие-то ссоры и разногласия. Поэтому учите этот момент, старайтесь уже заранее задумываться и обсуждать эти темы э, и правильно распределять свое внимание. К тому же, э, четвертый дом ⁇ это также родители. И вот данный аспект может говорить о том, что вы вначале с головой будете погружены в ваши отношения. Но потом осознайте, что вашим родителям тоже нужно внимание ваше. Поэтому старайтесь помимо отношений помнить также о родных людях и о том, что помимо брака есть еще и другие сферы, и другие вот близкие люди, которым вы должны уделять внимание. Плюс седьмой дом – это также работа на публику, со своей аудиторией, со своими людьми, взаимодействием. Четвертый дом ⁇ это семья. Поэтому многие весы могут быть увлечены самопродвижением и могут забывать о каких-то семейных обязанностях, семейных делах. То есть, по сути, это поиск баланса в вот вышеперечисленных сферах. Но, повторюсь, Медленный Марс в седьмом доме все-таки сделает вас более таким человеком сговорчивым так как выигрышная стратегия для вас на ближайшие полгода это действовать с кем-то сообща. Добрый вечер всем, кто присоединяется. Очень рада вас видеть. Итак, э, Скорпион. Э, полгода Марс будет в вашем шестом доме, поэтому, скорее всего, у Скорпиона очень <laughs> большие желания и обязанности, и амбиции, связанные с работой, с семьей, то есть очень много дел, которые сразу нереально переделать, и не нужно это делать. По медленному Марсу вы должны выделить то, что на первом месте, на втором и на третьем, и следовать этим пунктам. Также, опять-таки, нужно уделять внимание здоровью. Желательно уже обследовать организм. Лучше, конечно, это сделать во второй половине июля, после того, как Меркурий развернется вперед. Обращайте внимание на то, какие сферы жизни, скажем, требуют внимания. Или это здоровье, или ваши обязанности перед кем-то, или это работа. То есть, или здоровье. То есть, вот эти моменты должны уже сейчас начать проявляться. Будьте внимательны. Квадратура будет идти в ваш третий дом. И поэтому могут быть конфликты словес, словесные с кем-то. Также эта квадратура может дать преизбыток поездок по работе. Эта квадратура может дать... То, что будет сложно обучаться и совмещать это с работой. Обучение будет сложно совмещать с обязанностями и работой. Плюс ко всему, шестой дом ⁇ это у нас все-таки здоровье. И так как квадратура идет в третий дом, следите за органами дыхательной системы. С учетом, конечно, и того, что в мире происходит, вам нужно соблюдать осторожность. Дальше. Стрельцы. Марс будет полгода находиться в вашем пятом доме, поэтому какие-то эмоциональные моменты могут выходить на первый план. Вас начнет беспокоить тема взаимоотношений с кем-то из ваших детей, это поиск нового, нового способа взаимодействия с кем-то, поиск творческого самовыражения. К примеру, у вас есть свободное время, но вы будете думать, куда это время лучше направить, на какой тип деятельности. Квадратура будет идти во второй дом, поэтому не всегда финансовые возможности могут совпадать с желаниями. и Также данная квадратура может говорить о непростой финансовой ситуации в жизни ваших детей либо на то, что у них в жизни такой напряженный момент, когда нужно много работать и зарабатывать. То же самое касается непосредственно стрельцов, что они будут заняты поиском э, вот э, какой-то новой темы, которая будет приносить хороший доход. Дальше, козероги. Марс полгода будет находиться в вашем четвертом доме. Это говорит о том, что очень много сил будет потрачено на тему недвижимости и на семейные дела, на решение каких-то семейных вопросов. Поэтому не исключено, что у Козерога в ближайшие полгода будет происходить ремонт, покупка недвижимости, продажа недвижимости. Кстати, я уже час в эфире, и мне показывает, что сейчас эфир завершится поэтому пока что мы останавливаемся и будет еще вторая часть будет еще вторая часть мы поговорим о козероге Водолее и рыбах спасибо всем кто присутствовал прошу прощения что не успеваю ответить на ваши вопросы поэтому приходите на второй прямой эфир я подумаю как это лучше сделать Скорее всего, это уже будет завтра. До скорых встреч!